Пугачева Наталья. Сегодня мы с вами собрались на прямой эфир, на котором мы поговорим про стихию Земли и про женское состояние, состояние хозяйки. Я пока жду да, всех, кто присоединится к нашему эфиру и начнем с вами разговаривать. Разговаривать на сегодняшнюю тему. Для чего нам стихия, для чего нам стихия хозяйки вообще нужна, для чего нам нужна стихия Земли? Стихия Земли самая стабильная. Ну, сейчас я немножко напомню, кто я, меня зовут Пугачева Наталья, я занимаюсь астрологией, астрологией паца. И в этой астрологии пять стихий. Конечно же, каждая, каждая стихия влияет на человека, на его характер на его привычки, а иногда и на его поступки, Да и вообще в целом на жизнь. И у всех у нас есть астрологические карты, свои натальные карты, которые, которые составили, да, всем добрый вечер, которые составлены таким образом, что у нас есть либо все пять стихий в этих картах, либо, ну, либо какой-то стихии может не хватать а для того, чтобы наша жизнь с вами была гармоничная, для того, чтобы мы с вами были счастливы, и для того, чтобы мы могли себя реализовывать во всех ипостасях, и как, ну, если мы сейчас говорим про женские образы, да, то и как стихия, стихия, и как женщина-хозяйка, про которую будем говорить, э, говорить сейчас, и как бизнес-леди, как мама, и как подруга, и как просто интересная незнакомка. То есть для того, чтобы мы с вами были разные, были интересно, было интересно нам жить, и было людям, которые с нами интересно жить, чтобы им тоже было интересно с нами жить, именно для этого мы с вами и будем говорить про про свою астрологическую карту и про, и про стихии в ней. Для того, чтобы сделать свою астрологическую карту, вам нужно попасть на мой сайт npugacheva.com в раздел калькулятор, бацы, внести данные свои, данные своего рождения и выстроить карту. Даже если вы ничего не знаете про иероглифы, вы увидите, вы увидите эти иероглифы, увидите их цвета. Так вот, мы с вами уже провели два таких эфира, это уже третий эфир. Эти эфиры можно посмотреть в моей ленте, и либо самый первый эфир там в этих видео, в таких кружочках сохранился. Так вот, мы с вами уже разговаривали про две стихи. Мы с вами говорили про стихию девоч... девочки про стихию дерева а, и состояние девочки. Мы с вами говорили про стихию любовницы. Вот Татьяна пишет как раз, «Я поняла, что с любовницей у меня худо. В часе, месяце, год и годе, по году стоит земля. С девочкой еще ничего, а с любовницей плохо». Значит, друзья, я вообще поняла, что вот в таком формате достаточно сложно, м -м, сложно давать обратную связь, поэтому я думаю, что вот все, что у нас с вами получится проработать в Инстаграм вот в этом формате, то мы с вами будем прорабатывать. Сегодня я вам дам, конечно, задание, где мы будем прорабатывать Землю. Но э, Земля, она может, конечно же, давать, давать э, какие-то важные нужные качества, а иногда, когда ее много в карте, она может тоже давать какие-то Качества, которые, возможно, нам не нужны. И если у нас много земли в карте, то а, земля – это тот элемент, который вытаскивает, можно так сказать, силы. Ну, вернее, огонь сам отдает силы земле. Так вот, если у вас много земли, то у вас действительно может а, состояние стихии огня, а соответственно состояние любовницы, страдать. Что нужно делать? Ее просто, друзья, ее просто нужно прорабатывать. То есть здесь, здесь нету никаких других э, волшебных штук. Нет, понятно, что мы можем по фэн-шу как-то привносить тебе, себе стихии, Но проявлять, чтобы вот мы с вами именно проявлялись в, в этом мире, Каким-то разным образом, чтобы нас люди могли по-разному считывать. Это только, только наша внутренняя работа. Больше здесь ничего абсолютно не сделаешь. Поэтому я, собственно говоря, всех и призываю к тому, чтобы делать домашние задания и чувствовать в себе эти стихи. Если вы хотя бы месяц проживаете в нужной вам стихии, ну, ну, давайте хотя бы неделю вот в нашем с вами случае, то через неделю вы. Вы хотя бы должны понять, где она у вас находится, эта стихия. И в нужный момент вы можете эту стихию включать. И мы говорили с вами про, про достаточно веселые, хорошие. Давайте вот сейчас спрошу вас. Скажите, вот стихии девочки. Кто прорабатывал, из тех, кто прорабатывал по пятибальной шкале, насколько вам кажется, вы хороши в этой стихии, стихии дерева? От одного до пяти. Кто работал, напоминаю, да, нам девочка вообще для чего нужна? Это самая шустрая. Давайте я, кстати, немножечко вообще про все напомню, потом уже перейду сразу, потом уже перейду к нашей стихии Земли. Итак, у нас состояние девочки, состояние девочки, что она дает? Она вдохновляет, да, состояние, как у ребенка. Который, которая легкая, которая идет вперед. Если мы говорим про женско-мужские отношения, то это женщина, которая восхищает, умеет вдохновлять, вдохновляется сама. И она взамен получает от этого мира и заботу, и нежность, и подарки, и любовь, и защиту. Если у нас нет этого состояния, вот первое, что показывает, что у нас нет этого состояния, это то, что нам не дарят подарки. И мы говорили, что, конечно, любого любое качества может быть много, может быть мало. Если у нас мало, то у нас мало девочки, у нас мало радости в жизни. У нас мало, у нас отсутствует какое-то творчество. У нас отсутствует... Э -э -э, ну отсутствует свободный мужчины, достойный извините достойные мужчины. у нас много ответственности которые мы несем на себя. у нас большие страхи что нас обманутые и бросят а вот если у нас много этой девочки там тоже есть перебор это часто женщины могут быть инфантильные безответственные могут быть капризные могут быть обидчивые вот могут быть запрет на взрослые отношения в часе в году стоит вода и на кролике. Значит, у вас, в принципе, много этого дерева, да. Насколько, насколько оно у вас проявлено в жизни? Вот тут нужно, о чем, наверное, спросить. Да. Хорошо. Потом мы с вами говорили про огонь. Мы говорили про огонь, и мы говорили про состояние любовницы. Мы говорили, что это состояние... Состояние стихии огня, которое захватывает, которое зажигает это состояние сексуальности, которое заставляет притягивать взгляды к себе, взгляды людей, взгляды мужчин, конечно, в первую очередь. И это женщина, которая готова открывать все новое. Это достаточно импульсивные люди в своих действиях. Такая женщина-праздник, да, которая всегда хочет быть в центре внимания. Я вам давала домашние задания, которые вы прорабатывали и писали мне. Сейчас я вам буду уже... Сейчас перейдем на стихию Земли и буду про Землю вам то же самое рассказывать. Так вот. И а, стихия огня — это... Ну, что она дает мужчине, да? это, это ту страсть, то наслаждение, то те мысли, те внимания, то внимание, которое она умеет включить в мужчине, как в самце, да? чтобы, чтобы включить в нем охотника, чтобы у него такая, чтобы ему хотелось думать о вас, чтобы ему хотелось вас получить, чтобы хотелось завоевать. И, конечно же, она получает это внимание и влюбленность, и желание обладать, и быть рядом с такой женщиной. И когда у нас мало этой любовницы, то мы становимся женщинами-невидимками. Когда у нас много ее, то мы становимся, ну, такие считываемся, как женщины легкого поведения. И какие-то хорошие, качественные мужчины тоже с нами не станут заводить отношения. Поэтому, конечно, было очень важно... Тоже ее проработать и почувствовать, и включать ее в нужное время. У меня в часе Ян Металл, в году Инь Металл. Я очень рада, что я начала проводить... Если в часе у вас Янский Металл, а по году Иньский Металл, то это будет королева, про которую мы будем разговаривать с вами через неделю. И я очень рада, что я начала проводить вот эти прямые эфиры. Потому что я поняла, какие у вас есть запросы. И у всех запросов, ну, потому что мы с вами на территории астрологии, у всех запросы именно больше астрологического характера. То есть всех интересует, что делать, если у меня уже есть вот это в карте или вот это в карте. И давайте, друзья, так договоримся. К лету, в, в июне месяце, я запущу этот курс, где... От приглашу вас на открытые встречи, и мы с вами обязательно поговорим про астрологическую часть, потому что без слайдов, я просто не знаю, как здесь делать слайды в Инстаграме, чтобы можно было вам показывать. Давайте мы здесь пока с вами останемся на территории психологии. То есть проработать психологическую сторону каждой стихии – это мега важно. Это практически 80% от э, вообще проработки стихий в своей жизни. И про, внесение, и про внесение то же самое. А если в дне стоит янская вода на лошади? Э, если... Это же дом брака, да. Если стоит. Угу. А если в дне стоит янская вода на лошади? Это ведь дом брака... Ну, да, лошадь это дом брака, это огонь. Вода с огнем. Вода очень сильно тушит этот огонь. Спасибо за эти эфиры. Очень полезно. О, спасибо, да, Татьяна. Вот. Так, ладно, идем дальше. Так вот. В скрытых что-то есть. В скрытых есть, но мы сейчас с вами не будем говорить. Конечно, янская вода с лошадью имеет замковый столб и Конечно, этот замок. Я просто не знаю, я сейчас не хочу говорить про замковые столпы, потому что сейчас сразу будет вопрос: а что такое замковые столпы. В данный момент рассказать эту тему я не могу. Более того, я не знаю, у вас этот замок работает в вашей карте или не работает. Но если мы уже затронули тему замковых столпов, замок это всегда определенный секрет, который есть внутри какого-то столпа. Эти есть определенные столпы с определенным секретом. Если он попадает в дом Прака, Секрет будет казаться, касаться этого брака, а вот что там за секрет? Нужно будет смотреть, потому что в секрет могут попасть дети, могут попасть деньги, могут попасть любовники, да, любовницы в секрете могут быть какие-то какие-то отношения. То есть всегда нужно смотреть, что там в этом. Может, недвижимость какая-то быть в секрете. То есть всегда нужно смотреть, что именно. Но это как бы не тема нашего вебинара. Давайте мы уже 15 минут говорим, никак не можем проговорить про хозяйку. Так вот, сегодня мы с вами будем говорить про стихию земли. Стихия земли, вот в моей карте ее не очень много. Стихия хозяйки для меня достаточно сложная история. Прям всегда была очень сложная и я ее прорабатывала много лет, в свое время еще на женских тренингах, когда я училась на психолога, ходила по разным тренингам, хэм, пробовала разные техники на себе. И я хочу сказать, что она нарабатывается. Понятно, что э, считается, что хозяйка – это порядок, это все, когда все чисто, когда все по полочкам. Я, я поняла для себя, что хозяйки бывают разные абсолютно. И хозяйка – это не всегда тетка с тряпкой. Хозяйка, скорее, знаете, это хозяйка жизни. И как уж как вы эту жизнь можете устроить, как вы можете настроить, это, ну, это уже у каждого по-своему получается, да. Вообще, хозяйка, конечно, это женщина-гармония. Это некий порядок в внутреннем и которая равняется чему-то внешнему да? это уютная женщина это надежный тыл мы с вами говорим про девиз земли а девиз земли это, мы говорим про стихию земли а девиз у этой земли быть нужной, потому что потому что земля постоянно пытается рожать и давать плоды своего, своего своих трудов отдавать всем всем то есть цель у земли помочь, миссия принять, переработать и отдать. Вот точно так же и у любой женщины, когда мы приходим в эту стихию, а рано или поздно мы должны прийти, потому что в этой стихии мы становимся такими феями дома. Феями дома, куда хочется возвращаться мужчине. То есть если мы хотим стабильных, хороших отношений, все время быть на вот этих огненных отношениях любовницы, ну, конечно, я сейчас не говорю, не говорю про всех мужчин, не говорю про все отношения Всякое разное бывает Но большинство, знаете, это из истории Что вот мужчина там, например, живет-живет с женой там 40 лет там, Ну пусть не 40, там 30 лет, да В 20 женился, в 50 типа устал от размеренной жизни И вот любовницы, и вот страсти, мордасти И все это, значит, он, как иногда бывает, уходит из семьи а дальше он устает от любовницы да, и начинает потихоньку перебираться к жене. Ну, а там уж как повернется. Там либо любовница одумается, либо жена развернет, либо жена приголубит, и он обратно возвращается. А почему, казалось бы, он же к этой энергии стремился? Да потому что все время жариться, все время вариться в, в огне невозможно. И хочется, конечно же... Хочется какой-то стабильности. И вот э, для женщины пик твоей женской силы – это умение вот организовать вот это вот пространство вокруг себя в доме, куда его как воронку затягивает. Что бы у него там ни было на работе, где бы он там ни был каких-то командировках, каких-то своих делах, ему хочется – Именно сюда. Хочется именно сюда, потому что здесь есть вы и есть ваша энергия. Ой, столько здесь комментариев. Привет! Вовремя подключилась. Я земля и много. Вот, сейчас будем как раз про это рассказывать. А у меня нет стихии огня. Это любовница. Как наработать? Друзья, кто не слышал про любовницу, мы разговаривали с вами. Смотрите эфир в ленте. Он сохранился. А еще было, эфир был про дерево он у нас сохранился там такие кружочки видео называется не в ленте а вот между лентой и шапочкой не знаю как все это называется в инстаграм извините мою такую полуграмотность, но стараюсь во всяком случае так вот видео можно все эти найти и я там все рассказываю как прорабатывать какие упражнения делать а сейчас я хочу рассказать про землю да так, сейчас я посмотрю, земли мало, но я интуитивно с детства ее искусственно себе прорабатывал. Вот это очень важно, и действительно каждый из нас может прийти ко всему, в общем, ко всему, к любой, к любой гармонии. Так, сейчас я почитаю дальше. Да, здравствуйте, здравствуйте. Ой, мне кажется, вы прекрасно теплые хозяйка с огоньком в глазах. Я очень, да, стараюсь, но, честно скажу, этого не было качество изначально, а со временем как-то начала проявляться. В IGTV смотрите все. Во, спасибо. Да. Дальше еду. Так вот, давайте я тут, я себе тут план набросала. О боже, я вам написала домашнее задание. Так, друзья, одну секунду, я их написала домашнее задание, оставила в другой комнате. Сейчас буду. Я думала, вам... сделала. Извините, целый список вам написал домашних заданий сегодня и забыла их. Да, в другой комнате. Сейчас буду все рассказывать. Так, я и огонь, и земли нет. О, вы как я. У меня есть земля, но тяжело давалось. Сейчас буду рассказывать. Земли новой даже очень... Даже очень, но она для меня деньги. Так, земли много, ага. А у меня одна земля, плохо представляю себя хозяйкой. А потому что нету баланса. Потому что нету баланса. Так, давайте сейчас поговорим, что такое хозяйка. Давайте сейчас будем говорить, сначала поговорим, что такое хозяйка. Это, еще раз, это не тетка с тряпкой. Это мудрая женщина. Мудрая, понимающая, верная, стабильная и надежная. То есть мы с вами понимаем, что на этой неделе, какие мы с вами... Верные, стабильные, надежные. Мы должны это качество транслировать в первую очередь мужчинам. Янский металл ⁇ нет земли ⁇ Вот, друзья, все, у кого особенно нет земли, или у кого она плохо проработана, или у кого она не так работает, или вообще все, все, кому эта тема интересна, начинаем записывать домашние задания. То есть... Вот мы настраиваемся на новую стихию. Мы в ней должны побыть целую неделю. Если вы хотите, чтобы они все правильно у вас работали, целую неделю мы с вами в этой стихии. Итак, какая она? Внимательная к окружающим, забота, семья, опека надо всем, что, вок что вокруг, терпение, гостеприимство, безвозмездное... Доброта, любит создавать комфорт и уют вокруг себя. Она поддерживает традиции. Вот прям как я сегодня с днем геолога. Мы же правда сейчас посуду убираем, но ну, не важно. Вот. Всегда, всегда исполнительно. Хозяйка – это очень гармоничная женщина, у них все разложено по полочкам, как я уже и говорила. Базовая потребность – это, это забота. Хозяйка всегда наготове, чтобы прийти на помощь в нужный минуту. И это такая энергия матери, которая готова все понять, все принять, все отдать. Что мы будем делать, друзья? Ну, я вам хочу, во-первых, мы будем замедляться и заземляться. И в этом самом заземлении и замедлении для нас будет очень важно быть и здесь, и сейчас. Нам нужно обязательно Попробовать почувствовать те моменты, прожить те моменты, в которых мы находимся. Если у вас есть семья, постарайтесь. Давайте мы возьмем правило на, это, на эту неделю. Вы проводите максимальное время с семьей. Например, и понятно, что вы, наверное, и так с семьей. Понятно, что вы готовите, идите, стираете, убираете. Но мне бы хотелось, чтобы вы пообщались. Мне бы хотелось, чтобы вы... Вообще, вот с мобильными телефонами, это будет у нас отдельно с вами история. Я бы вообще вас попросила выключить, насколько это возможно, все мессенджеры на эту неделю. То есть нам нужно замедление. Нам нужно... Вы должны себя искусственно тормозить. Вот если вы в состоянии стихии огня, вы такие быстрые, то в состоянии земли мы такие должны быть заторможенные но мы должны быть очень чувственны. Но одно, они всегда толстые. Я сама, читаю комментарии, я сама и мои знакомые, которые земли, они тоже толстые. Ну, есть такая история, что земля, да, чем больше земли, тем больше они подтаскивают вот эти килограммы. Да, есть такое, такая история. Так, Сейчас не про это, давайте, про, давайте попробуем, значит, про упражнения. Так вот, я вам предлагаю для того, чтобы заземлиться, чтобы стать мудрой, стать спокойной, давайте попробуем отключить все уведомления в телефоне. Ненужные вот эти все письма, сообщения, мессенджеры. Я, кстати, так живу очень давно. У меня э, вообще звук ни на что не подключен. Я все время говорю, что если что-то срочное, вы мне звоните. Это единственный способ, как можно до меня достучаться. Ну, просто я сойду с ума. Клиенты, работа, рабочий коллектив, семья. Э, на всех, у меня даже на семью отключены мессенджеры. На, вот на всех, все без звука. Я все прочитаю, когда у меня будет время. Так вот, друзья, давайте вы тоже на этой неделе сделаете то же самое. Вы отключаете все уведомления везде, и вы отводите себе время. Специально какое-то время, 2-3 часа, сколько вам надо там для того, чтобы там разобрать почту, посмотреть какие-то важные для себя вещи. Вот в это время вы вышли, все ответили, разобрали почту, и дальше вы опять закрыли. А вечером, особенно за два часа до сна, вы телефон вообще, в принципе, не включаете. То есть вы вообще не читаете, ни что там происходит, ни в мире не ни смотрите, ничего не смотрите. Постарайтесь быть в это время... Супер, пишет Татьяна. Постарайтесь быть в это время семьей. Если у вас нет семьи, постарайтесь, ну, хотя бы один раз. Ну, там, не знаю, любимый мужчина у вас есть, с кем вы встречаетесь... Постарайтесь для него хотя бы сделать хотя бы один вечер, где проявиться как хозяйка, проявиться как женщина стабильная, как женщина надежная, как женщина, которая готова выслушать, дать, возможно, какие-то советы, если спрашивают. Если не спрашивают, то и никакие советы не нужны. То есть просто провести этот вечер вместе, я не знаю, посмотреть на звезды нюхать, как здорово пахнет весенний воздух, да, и э, ощутить, и, и как пахнет, там, не знаю, почками, которые вот-вот сейчас начнут появляться на деревьях. То есть попробуйте заземление, это первое, это замедление, второе, это уход в, в себя. Тяжело, когда телефон всегда в руке. Ой, как тяжело! Друзья, я это упражнение делаю, это вообще же невозможно делать. А если нет семьи и мужчины, что тогда делать? Смотрите, я вот знала, что может быть такой вопрос. Ну, в принципе, что делать? Попробуйте для коллег устроить. То есть вы должны проявить какую-то такую материнскую э, дружескую заботу. Показать, какая вы надежна, какая вы стабильна. Что вы можете что-то приготовить. Не можете приготовить, но купите. Готовую еду. Вот. Так, что-то мне там с объемом трафика. Так, что еще? Да, нет мужчины вообще никого. Значит, смотрите, друзья, ну давайте так сделаем. Я понимаю, что нет мужчины у кого-то, у кого-то нет кота, у кого-то нет еще чего-то. Мы сейчас отдельные какие-то не можем разобрать ситуацию, да? То есть, ну тогда делай, ходите на йогу, пока ну, нет мужчины, ну нет, значит вы не сможете сделать конкретно это упражнение. А, зачем нам нужно проявлять, зачем нам нужно проявлять вот, так, такое, вот та, такую грань себя? Зачем нам нужно ее проявлять в этом мире? А, Считается, что обратно от мужчины, от семьи, что вы будете получать? Уважение, благодарность, что вы есть, да, что вы есть человек, который умеет слушать, есть человек, который умеет принимать, понимать. А, сопереживание такое, что он может получить какую-то духовную еще, что, ну что-то выше, чем там секс, да, или, или просто какое-то там увеселительное времяпровождение. И, ну, в оригинале считается, что именно мужчины не просто какую-то благодарность вам за это дарят. Они дарят вам статус. Статус жены. Да? То, есть, то есть, конечно, хозяйка – это то, а, то, к чему они возвращаются. Это то состояние, в котором от тепла которого они не могут отказаться. А, итак, как, э, так, что ты еще хотела сказать, сейчас я минутку посмотрю в свои записи. Да, если у нас много, и что делать, ну, не что, что делать, <laughs> что делать понятно, будем дальше потом говорить, что делать. Значит, когда у нас много, это сверхответственность, это тащит на себе все, забывает о себе. Если мы постоянно будем застревать в этом состоянии, то то такая становится мамочка для мужа или подружка для мужчин, что тоже, конечно, делать не надо. Для этого на у нас есть любовница, чтобы как-то все-таки выходить из этого состояния. И самое главное, в этом состоянии нельзя застревать, потому что ты быстро превращаешься в тетку в тапочках. Да? Если у нас его мало, то нестабильность. Нестабильность, некий, эм, вот это вот, знаете, непонимание, что дальше будет. Сейчас я почитаю, что вы пишете в комментариях. Очень часто женщин, у которых не хватает хозяйки, не получают качественного мужчину. Да, мужчина, который готов строить отношения. Почему? Ну и вообще, если нет хозяйки, это, как правило, не разбериха в отношениях. Не разбериха с мужчинами, не разбери с родом. Потому что вот именно состояние земли, состояние хозяйки – это, это вот передача всей этой родовой энергии. Это неразбериха с родителями, с детьми, вообще неразбериха в жизни. Мария пишет, «Каждое задание как вызов». Когда прорабатывала девочка, надо было собирать документ, документы. Любовницу, муж в больницу попал. Хозяйку, проверка сайта в интернете. Много, много сидеть надо. А йога как поможет? Да, сейчас про йогу скажу. Друзья, вообще я хочу сказать, что если к этому относиться серьезно, и не просто как вот мы тут посидели в интернете с вами, о чем-то там поговорили, да, и вы послушали вроде, ох как все интересно, и ладно. Это действительно крайне серьезная работа. И почему я вот не очень люблю вот эти бесплатную раздачу советов, потому что бесплатно мало у кого работает. Всем вот если бы вы заплатили, пришли сейчас на большой тренинг за большие деньги... Вы бы старались и прорабатывали каждое упражнение, и у вас бы вы бы получали кучу инсайтов. Но когда информация бесплатная, это очень все быстро обесценивается. Поэтому я рада, что среди вас есть люди, которые действительно работают. Это я понимаю, что это редкие люди, которые работают и которые получают эм, результаты. Я хочу сказать, что я сама вместе с вами прорабатываю. Вот вы написали, что каждое состояние это как вызов. Я с вами абсолютно согласна. Потому что если ты действительно начинаешь прорабатывать, из тебя столько вообще всплывает всего, о чем нужно подумать, о чем хотелось бы поговорить, возможно, задать вопросы, почему со мной так, они а не сяк. Так что отвечаю про йогу. Друзья, значит, йога, для нас одно из важных, вообще, чтобы проработать стихию земли, йога, цигун, медитации, очень хорошо вообще заземление, вот просто физическое заземление. То есть любые упражнения, которые там на коврике, грубо говоря, да, любые прогулки, если вам просто сейчас такая погода, что еще никому не позволяет выходить босиком – но возьмите себе за правило, помните, мы в девочке гуляли, но там и для чего гуляли? Для настроения. Теперь тоже давайте будем гулять с вами, но уже по, другую, по, по, по другому поводу. Мы с вами будем гулять для заземления, для того, чтобы наши ноги чувствовали землю и чувствовали энергию, которую земля передает. Для этого нужно ходить, возьмите обувь с минимально тонкой подошвой. Ну, конечно, сейчас в балетках ходить, наверное, прохладно еще. Но, во всяком случае, хотя бы какие-то кеды с тонкой подошвой, прям самое то. Для того, чтобы вы чувствовали землю, для того, мы будем ходить медленно. Мы будем э, ощущать все, что мы можем ощутить во время прогулки. Э, запахи птицы, мысли, э, желания какие-то, ну, вот все, что вас окружает, да, но нам даже, опять же, вот что-то духовное, здесь, наверное, больше эта проработка будет, когда мы с вами дойдем до стихии, до стихии воды. А здесь, знаете, про материальное, потому что именно в состоянии земли это про материальное. Хотите материальные блага, у вас должна быть хорошая земля. А, дальше, дальше, со всей серьезностью иду к вам учиться, спасибо, Татьяна, мы вас очень ценим, да? спасибо, Бареда, а, мне очень нравится эта проработка, это как игра, да, да, да, да, Анастасия, спасибо большое, это действительно как игра, я тоже к этому отношусь как, и, как к игре, но я понимаю, что это игра с, с, с такой с большой, под подоплекой с большой долей психологически психологической доли меня про, про меня о, обо мне и о моей судьбе моей жизни и вообще о моей радости в этой жизни так что эти упражнения действительно превращаются в игру но эта игра дает свои очень хорошие плоды да дальше сейчас я расскажу дальше упражнение которые для вас выдумала ваши знания очень ценно, с удовольствием работаю надо всем. Да, спасибо большое. Да. Нет, действительно ценные знания, но просто мне кажется, что вот когда в таком формате их раздаешь, как, как будто бы не всем понятно, что неценные. А если земли много в карте, тоже йога и медитацией нужно заниматься. Значит, смотрите, как мы медитируем. Во-первых, нам нужно прочувствовать эту землю. Да? Мы медитируем в... мы с вами медитируем в медитации подключаем желудок то есть у нас за каждую у нас определенный орган отвечает за каждый, за каждую стихию как у нас идут вот это дыхание желудком там даже есть специальная техника сейчас я значит там дышим спокойно одну-две минуты без напряжения и постепенно внимание отправляем вот в тот орган, который отвечает за, за данную стихию. Когда мы с вами говорили про дерево, это была печень. Когда мы говорили про огонь, это было сердце. Теперь мы говорим про хозяйку. Не зря мы говорим, что надо хороший стол накрыть, потому что это про желудок. Если земли много... Светлана, значит, у нас есть два момента. Первый момент. Скорее всего, вам нужно подключать девочку дерева, то есть почаще быть в дереве. Потому что дерево контролирует, если много земли. И даже здесь на психологическом уровне понятно. Хозяйка – это стабильность, замедленность, да, какая-то практичность. А девочка – это это веселье абсолютно непрактичное и абсолютно очень быстрое и шумстрое. Вот. Так. Хорошо, пока вопросов нету, рассказываю следующие задания. Можно через питание. Друзья, я вам могу рассказать, что у нас питание, Время у нас пока есть. Сейчас я вам расскажу быстренько про питание. Была у меня тут где-то таблица с питанием. Угу, вот она. Итак, я потом попрошу, наверное, менеджера, чтобы она выложила, выложила, может быть, в ленту, в карусель, что нужно есть для того, чтобы привнести стихию Земли. То есть у нас есть какие-то продукты, как правило, с ярко выраженными, с ярко выраженными а Есть смене... Ну, давайте я вас, вам, наверное, так, так вот все вместе расскажу. Значит, и так, Земля. Ну, во-первых, про цвет, вспоминаем, да? Это желтый, терракотовый, какой-то такой вот оранжево-коричневый, коричневый, все цвета. То есть это про цвет. А если Земля... Да, дальше. Что нужно есть? корица, семена укропа, ну фенхеля, напитки чай из, кстати, из этого с этого семенами укропи, укропа, вот, зерновые, амарант, сага, сладкий рис, овощи, каштан, тыква, топинамбур. Фрукты, абрикосы, изюм, кишмиш, персик, черешня. Травы пряности, ваниль, сак, я не знаю, что это такое, <laughs> извините. Орехи кедровые, фисташки и грецкий орех. Напитки а, сладкие, там, типа, медовухи, ну, если там не, не про чай говорить. Апельс... о сегодня у в меню гречка с апельсином и корицей ну ничего себе зерновые, кстати, пшено, кукуруза овощи, все сорта капусты, бобы, горох, репа, фасоль, морковь, картофель фрукты, финики, инжир, слива, виноград мясо, телятина, говядина молочные продукты, масло, сыр, яйца, коровье молоко, сливки Rodeo, про орехи сказала, про чай сказала. Кстати, пиво даже туда относится. Вот. Ну, вот примерно рассказала вам, что относится к стихии Земли. Так, дальше, дальше, дальше. Дыхание. Итак, упражнение, значит, гуляем каждый день, гуляем. Отключаем телефон, замедляемся, сказала. Дыхание желудком, рассказала. Медитации, йога, цигун, какие-то гимнастика на коврике, все, вот все туда. Но знаете, очень хороши упражнения, когда вы заземляете, что такое заземляетесь. То есть вы стоите и чувствуете, что вам весь мир, вся вселенная через землю, через вашу стопу отдают вам энергию. Вы, вы как батарейка эту энергию впитываете это очень важный момент делаем все медленно я я, ну я сама огонь для меня медленно это значит это если я умерла только вот, для меня все надо как-то быстро делать так вот что я сама делала поставьте будильник там я не знаю который должен вам там, срабатывать каждые два часа например или в какие-то какие-то часы там пять раз в день например по сигналу этого будильника вы будете знать, что нужно в этот момент отключиться от всего, что вы там работали, что вы делали. Знаете, это вот как у... Вот, какой у меня интересный пришел сейчас в голову. значит как у мусульман, у мусульман. Пять раз в день намаз, да? Они на пять минут отключаются, и они уходят в себя. Они говорят с Всевышним, они уходят в себя. Вот здесь нужно делать то же самое. Представьте, что вы мусульмане, вам нужно пять раз в день останавливаться, где я. У меня вот, вы знаете, у меня, например, когда я еще прорабатывал много-много лет назад, у меня эта привычка осталась на всю жизнь. То есть я несколько раз в день, особенно когда я начинается, у меня так, это надо взять, это надо взять, это сделать. И, и я такая, опа, остановилась, такая, Наташа, что ты, что ты сейчас хочешь? Я все время это себя спрашиваю. И. Я ухожу в телесное, то есть я, какая есть проблема, что нужно остановиться и решить. Попробуйте сделать то же самое пять раз в день вы останавливаетесь, просто пять минут. Вы выдыхаете, никого сейчас нету, вы просто чувствуете себя. Делайте, вот давайте делайте желудочное дыхание пять раз э, в день срабатывает будильник, вы все отстраняете, уходите в себя, думайте о себе, дышите. Чувствуете, вы можете продышать каждый орган. Вы можете продышать и почувствовать, где у вас есть боль, где тревога, откуда она, может ли она уйти, что с этим делать? То есть вы все время возвращаете себя в тело. Марина пишет: интересно, у меня оба сына а, деревья, молоко обожаю, 4 литра каждый день покупаю. Ого! Я тоже, мед... значит, я тоже медленно не делаю. Все нужно быстро. Любопытно. Надо завязать глаза. Ой, как сложно остановиться. Друзья, остановиться очень сложно. Но мы же с вами пришли сюда серьезно заниматься. Я цигун делаю много лет. Это так мне помогло. Я стала спокойнее, здоровее и много еще чего. Слушайте, цыгун – это очень... Вот я честно скажу, я цыгуном занималась год. Но потом, не знаю, и йога я тоже занималась долго. Но я хочу сказать, вот... Я не, я не могу, мне надо танцевать, мне надо двигаться, мне надо что-то делать. Это действительно сложно, это такая большая для меня внутренняя работа. Да, добрый вечер, Лора, да. Какая тема передачи? Тема передачи... Э, стихия земли и как стать хозяйкой. Хозяйкой для своего внутреннего мира и для мира вашего мужчины. Чтобы для него этот мир стал тоже очень важным. Вот такая у нас сегодня тема. Я ее уже, правда, заканчиваю, мне надо... Так, еще пять минут, а то я не успею эфир там сохранить. И все такое. Так, домашние задания. А то я тут столько по написал, сейчас я посмотрю. Итак, про отключить мессенджеры почту сказала, да? сделать себе часы когда вы будете ее разбирать сказала если можете отключить за два часа до сна то есть больше уделяем время своим домашним с детьми поговорить с мужем я не знаю что угодно делать, только не смотрите телевизор и не сидите в интернете хотя бы два часа перед сном да, ну и все. И сказала, что мы готовим мужчине ужин хотя бы один раз. Ужин, где мы сидим, где мы его слушаем, где мы не лезем своими советами, не задаем вопросов, где мы его просто принимаем, не критикуем, не пытаемся с позиции разговаривать умного человека, а просто с позиции принятия. Вообще... Кстати, еще очень хорошая история с массажем. То есть, если вы еще и как-то так сможете, чтобы после романтического ужина еще и массаж его сделать, вы просто сработайте не на 5, а на целых там сразу 6 баллов. Друзья, все будет то же самое. Я дам вам дня через 2-3 пост, где я спрошу, как у вас идут дела. А можно читать за два часа? Можно. Можно читать, можно медитировать, можно разговаривать, можно заниматься с детьми. Ну, но только не сидеть в интернете и не сидеть у телевизора. То есть не уходите из себя, а побыть в себе, побыть с близкими, побыть с собой собой. Так, ну что, я еще могу вам... Немножко э, чтения, но ну, если больше совсем больше ничего другого делать, нечего там, ни прогулки, ничего, да, пожалуйста, тогда читайте. Ой, массаж, магические пальцы это, как правило, просто бомба. Да, вот если вы еще массаж с магическими пальчиками можете, я про которые я вам рассказывала, они как раз тренируются точно так же, они тренируются как раз на стихии хозяйки. Что нужно делать? Добрый вечер, какая тема эфира? Мы уже заканчиваем, мы сегодня рассказывали про состояние хозяйки, про нашу с вами энергию земли. Мы говорили, как стать, как стать самым главным человеком для своего мужчины. Вышивать, да, окей, тоже неплохо. Значит, рассказываю последнюю практику и разбегаемся. До следующего эфира, на следующем эфире мы с вами будем разбирать королеву важнейшая стихия металла королева так что да так вот стихия хозяйки что мы с вами делаем мы с вами э, ну первое хорошо бы заземлиться то есть мы с вами подкачиваем энергию из земли дальше мы выращиваем пальцы то есть у нас с вами энергетически можно каждый пальчик протянуть его то есть вот вы прям тянете энергию вы чувствуете вы чувствуете что вся энергия которая вам пришла из земли мощнейшая энергия, она передалась ваши ваши ладошки, ваши пальцы, ваши пальчики. Вы э, накачиваете, накачиваете энергию в свою ладони, вы разогреваете их, и вот этими длинными, как у инопланетян, пальцами вы начинаете делать массаж. Слушайте, кто не умеет делать массаж? Возьмите там YouTube, открыли, что-нибудь набрали, как там массаж за 5 минут – и два-три упражнения, две-три техники вы найдете на YouTube-канале. Здесь главное ваше желание. Здесь мы же вас не просим там позвонки вставлять вашему мужу. Здесь вообще релакс, просто расслабляющий массаж энергетическими пальчиками. Ну что, друзья, на этом буду прощаться. Буду очень ждать ваши домашние задания. Давайте хотя бы с прогулки выкладывайте свои фотографии. А если вы делаете ужин, то давайте фотографии обязательно отмечайте наш аккаунт. Выкладывайте в сторис, отмечайте наш аккаунт. Я буду делать перепост. Ну или просто, если не хотите перепост, присылайте мне в директ. Я буду смотреть и радоваться. Обязательно мужчине? Ну, ну можно не мужчине. Можете кому-нибудь другому сделать ребенку, конечно, да. Вот... Круто, прям реально круто. Спасибо, Татьяна. Да. Ну что, друзья, все. Тогда я рада была видеть вас. Я вам сообщу, когда будет эфир. Вообще, в следующее воскресенье мы королеву будем прорабатывать. Но у меня, возможно, там опять намечаются кое-какие кое кое изменения. Вообще сложно, конечно, по воскресеньям выбираться, я вам честно скажу. Если возможно, то мы его как-то перенесем. В понедельник тоже не перенесешь, потому что у меня идет курс. Может быть, на субботу перенесем. Ну, в общем, мы что-нибудь придумаем с вами. Я заранее дня за два, за три выложу, когда у нас будет встреча с вами по королеве. Хорошо? Все, я с вами прощаюсь. Спасибо большое. Только своим мужчинам можно трогать такими пальцами. Чужих нельзя. Не, ну чужих можете попробовать. Чего нет-то? смысл только зачем? зачем зачем вам чужие мужчины вам нам нужно слушайте чужому мужчине мы можем отдавать свою энергию и он и ему будет прекрасно он заработает денег он он пойдет с радостью купит своей жене новый мобильный телефон на вашей энергии зачем вам отдавать свою энергию чужому давайте своему все все спасибо и так мы с вами Увидимся через неделю. С вами была Пугачева Наталья.